блогеры. Зачем мы изобретаем велосипед? Зачем мы мучаем себя? Я такой блогер? Можно легко ошибиться, ля ля то поля и всякое такое. Мы схему не поняли, тут нету картиночек красивых. Ну логично. Любой клиент хочет просто готовый ремонт. У мужиков задача запустить щит. Других не существует. Всю жизнь, которую я работал, я тратил время на то, чтобы короче объяснить клиенту. Знаете, последние типа в ремонте 15 лет, Все это время я занимаюсь тем, что объясняю клиенту сколько же стоит ремонт и почему так дорого и что сейчас сделает моя компания мы э, составляем тех карты тех карты и пишем price вот сейчас будет ставка о том насколько жаркие у нас идут споры и дальше мы можем даже уйти на любом этапе работы что мы выкидываем нахер это понятие фрезеровка мы уже час потеряли на то что объясняем очевидные люди одному человеку почему мы тебя любим мы отменили допустим фрезеровку у себя мы по каждой позиции очень нашей фокус-группой очень много обсуждаем на тему каждой буквы в прайсе и в тех картах это очень сложная работа на самом деле мы начали ее порядка ну наш же временной лак как помните да то есть сейчас вы увидите то что было на на самом деле три месяца назад вот есть, сейчас наши встречи стали еще интереснее. то есть мы раз в неделю встречаемся и обсуждаем внутренние регламенты саму схему взаимодействия клиент мастер компания а, то есть и очень-очень много всего то есть как только у нас какие-то вопросы возникают мы их записываем и переносим вот так что смотрите так сегодня утро субботы по субботам на что же как С утра пораньше в сален. На самом деле очень-очень много, на самом деле чего нужно короче обсудить. Повестка у нас следующая. Опоздал. Мы чертим потолок. Мы чертим сейчас потолок и считаем его, короче, по-нашему новому, короче, по нашей новой раскладке чтобы мы решили, короче, что у нас гораздо так эффективнее. Мы вчера разговаривали, у тебя просто не было, Ой. потому что я уже вбил туда, я все всей картоновой работы. Я забил в 19 позиций, я думаю, что мы максимум, если добавим одну двадцатую, если еще не уберем отсюда во что-нибудь. То есть вот больше позиций быть просто не может. Сейчас, если мы найдем, я сейчас. Серый так, Тём, тебя сколько? Пускай, сок, пускай засунет, я и хочу, пускай засунет. Мы сейчас да. посчитаем и, короче, и вот, посмотрим. Сейчас Артем скажет, сколько позиций у него. Артем, 4, у Артема 6 да? позиций. А у этих 3 позиции вообще. Фрезеровка и все. Фрезеровка и фрезеровка. Фрезеровка и фрезеровка. Да. 14-15 позиций да, только по, по потолку. Ну, это именно подразделение. Ну, Понятное дело, Монтаж а Монтаж прямого потока. Монтаж прямого потолка 2 слоя. Причем здесь какая здесь разница? В чем здесь разница? В, да? В чем слове. здесь разница? Это неправильно. Вначале нужно. Каркас один на эти два типа потолков. 1. Да. Листы пришиваются по-разному, по-разному одна позиция всего лишь. У тебя есть два вида каркасов. Который один мы не делаем никогда один. Но он должен быть, да Вот У нас есть два вида каркасов И у нас есть просто пришитие потолка Все Просто пришитие картона Ты можешь хоть 7, а если тебе нужно 7 э, слоев, а, слоев У меня слой картона от 200 рублей Ну так вот 200. и все, так проще писать так просто проще писать, понимаешь, а, что по слой картона просто, и все. Просто, так, а, потом монтаж прямого потолка, монтаж прямого потолка, два слоя, сапфир. Это, это у тебя одно и то же написано. Четыре <плев> позиции про одно и то же. Ну, у тебя не, монтаж божди. прямого потолка, монтаж прямого потолка. Два, один слой, два слоя, монтаж прямого потолка, сапфир. Один слой, монтаж прямого потолка сапфир, два слоя. Вот. А просто фрезеровка в ну вне короба там что 300 рублей погонный метр это все. Нужно добавить еще одну позицию. Расшифровать смету. Свет рублей. классный, Нет, просто посчитать смету десятка. Который хочет? От нас, допустим, ремонт или картоновый потолок, просто, не важно, допустим, просто картоновый потолок Наши действия, не важно от кого из нас, ну, это вообще похер не. Вот вообще, вот мы берем самого холодного, холодного клиента, который вообще не понимает, кто мы такие Вообще не знает нас вообще абсолютно Ну все понимают, что мы сейчас делаем, кто сейчас не понимает? Мне Дальше, смотри, то есть, грубо говоря, мы заходим в, допустим, в наши работы по гипсокартону Устройство потолочного каркаса одноуровым шагом профиля 400 миллиметров, p 113 ну допустим, да, грубо говоря. Внутренняя, как сказать, договоренность о том, что если эти процессы у нас описаны, мы так и делаем. То есть, грубо говоря, если мы договорились сделать каркас, возможно так, что дальше у тебя есть суперсрочная какая-нибудь работа или другая, или там ты, ты, ты переставляешь тему с одного, он когда, законченным каркас и оплаченным считается, когда короче, мы его до конца сделали, померили, все. И дальше мы можем даже уйти. На любом этапе работ. То есть, мы обязаны сделать так каждый этап работы прописать. То есть, грубо говоря, установка подрозетников сделано, сделано, а допустим, щит не собран. Но мы сразу по, по нашему прайсу, по смете, мы можем объяснить, что мы вот этот тип работы сделали, все отфотографированного ну, готово люди, Да. да. Все, то есть мы тут же присылаем в программе это клиенту, к нам вопросов никаких. То есть мы должны максимально делать так, чтобы, короче, у нас не было хвостов. Причем это должно быть в уставе компании, грубо говоря. Что... У нас есть три вида коробов, то есть получается у нас есть устройство примыканий э, по внутреннему периметру, там, допустим, там 2000 метров, устройство светового короба с пятью гранями кессон, три с половиной и устройство там не знаю либо светового разрыва либо п-образного либо г-образного короба в зависимости как заканчивается все то есть мы клиенту мы сейчас начертим потолки посчитаем его по-разному короче вот как как, как как как нужно и мы клиенту очень просто объясняем а почему я говорил что типы коробов нам нужны для того чтобы вот в в, в этих коробах мы легко объяснили фотографиями что это такое из чего это состоит все понятно прозрачно и без лишних вопросов, то есть к тебе. Ну, в то любом, есть, всю жизнь, которую я работал, я тратил время на то, чтобы, короче, объяснить клиенту, приходили мои посы, которые со мной работают, не бейни ни, ни кукареку постоянно. Сколько раз движения сорились из-за того, что этот клиент приходил, движения мыкунь ляпнет, а я не знал куда себя деть. Вот и этого будет изли, ну это, это уйдет, это нет, это это обычный человеческий фактор. Это будет легко работать всем, причем на любом уровне, что самое главное, на любом уровне, неважно кто ты управляющий или только вчера к нам пришел на испытательном сроке у нас работаешь. Project manager должен заниматься поиском и налажки других объектов, а не тем, чтобы блин, штукатурить на объекте. Понимаешь? Он должен, он должен в любой момент в случае экстренной ситуации стать и сделать в случае экстренности, а не в случае, когда ему просто не будет делать, идти штукатурить. Лично меня очень сильно раздражает все мероприятия, там, где выставляется целая куча а производителей вот так вот в рядочек, короче, и мы так ходим все возле производителей, нам все что-то рассказывают, вот у нас такая шпаклевка, вот у нас такой там клей, вот тут горит, видите, короче, и так далее. Все это приправлено соусом типа форума, а на самом деле рекламная площадка не более того. Мне нравятся гораздо больше события, которые более специализированные, да, устраивают разные компании. И, допустим, вот у нас была поездка в Сочи с компанией Шнайдер, это было интересно. Сейчас вы скажете, конечно, им тебя туда пригласили, потому что ты блогер. Ну, от отчасти, да, так и есть. Но я думаю, что современные события, я все приложу для этого, все свои усилия, которые могу, чтобы они немножко менялись в сторону, на самом деле, полезного какого-то контента, который ты транслируешь людям не только онлайн, но и офлайн. То есть я думаю, что все-таки всевозможные форумы, надеюсь, превратятся в какие-то обучающие такие истории, в которых не сама цель будет реклама, то есть реклама в любом случае там будет, я думаю, но на первый план должны уйти знания. А сейчас переносимся в Сочи, посмотрим, как это было. Я для вас все снял, ребята. Сейчас я вам расскажу, что такое позитивное мышление. Когда ты подходишь к человеку, который оформляет билеты, ты просто ему даже через маску улыбаешься и говоришь: "Добрый день" туда-сюда лечу в Сочи там все такое. и в конце концов ты получаешь билеты где? Возле выхода. А кто знает, кто летает, это, короче, вот так вот. Абсолютно бесплатно. Это называется э, умение общаться с людьми даже, ну и фарм. конечно, в Сочи. Андрюха приехал со своими медиками, на наши операторы. Это все. мало ли все. кормить, может, не будут, а я тут, короче, как всегда. У нас в казенных хорчах. Камера у нас вон там. Да, Открыть мы не можем. Если Женек, у тебя что-то есть? Острое, режущее, Конечно, мы же как раз там. Это видео было. Мы в Сочи, мы уже говорили, мы в Сочи. что? жарко. Вот эти двое, они уже наелись. Вот их двоих нельзя пускать за стол шведского завтра. Да, потому что этот вчера напился, прогозил и сегодня даже встать на <С> запах. С <утра> не могу есть да, да, вот такая... Да, яблоко да, да. и бутылочка водички. Вот, Вчера я не помешало. Извините, а можно вот еще вопрос? Вот, при э, пи, вот, Если мы говорим про первичную молниезащиту, мы э, что под этим э, подразумеваем? Комплекс ⁇ мер в плане мало того, что у нас э, железная полоса вокруг дома с полями вниз, но смотрите, еще и вышка. Посланник. Ну да, все меры предусмотрены стандартами, которые требуются выполнения стандартов стандартов. Вот, Именно молния защита э, вот, полноценная. Конечно. Так вот, Конечно. Еще тогда вопрос. Если, допустим, у нас есть стандартное заземление, да, 3-6 Ом, ну очень хорошее. <говорит> а, почему мы в этом случае не защищены от попадания в подстанцию, если у нас не стоит первичная система отвода, но стоит стандартное заземление? Почему УЗИП не скинет все туда? Сейчас мы увидим. Кто будет растягаться и систему заземления и в линии и по нейтральному проводнику тоже короче за полтора часа лекции мы поняли следующее решение объяснить что мы поняли что если у вас нет зипа то возможно короче только уйдет куда-нибудь и вам у вас сгорят да. телеки. А если, короче, у вас есть узи, возможно, у вас сгорит просто дом. Ну, как бы, вот тут выбирайте, что лучше, телеки или взорвется не, Слушай, вот давай, не надо. Давай, не надо. Что мы поняли. Получается, дом у тебя... Нет, дом у тебя не короче, сгорит. Либо телеки горят. Да, либо дом. телеки, либо дом. Так либо что автоматы. ты давай. Если что, это. Медь да, там он. наверху сделается. Проблем, будет проблема. Будет проб... проблема. Я Мы занимаемся профессиональным, он не защиты. Если надо, цель. Теперь... Но ну, мы не отвечаем ни за что. Там сгорит, не сгорит. Ты обратись, мы сделаем, а там уж ты сам. Давай. Да. Будет проблема. Решай. набирай, да. Будет проблема. мужики, что поняли за два часа? Поняли? но спикер поплыл. Да. Конкретно. Много вопросов теперь. Вопросов много, ответов мало. Ток бежит по проводнику или вокруг него? Энергия передается. Не ток, подождите. Энергия, энергия, передается, энергия передается. Передается по изолятору. По изолятору. Да. О. Вектор пуйтинга короче. На какую высоту нужно поднимать? Это всегда удивляет студентов, которые приступают к изучению теории поля. Когда им эту задачку решаешь, они говорят, как? А мы думали, что все как раз по.. Только проводящие жили, а оказывается, все не так. Ничего не понятно, давайте еще раз. Я хрен его знает, что это сейчас происходит. Yes. Я да, Щит календра на Мы с ним в одной команде. Не знаю, почему нам поставили. И я не а, понял. Два. Собирает самый рукастые. Люди. Я в прошлом году собирал. Не пошло. Не Не повезло не протонуло. Не Сос... пошло Соседняя команда вырубила нам группу и мы не смогли ничего не получить. Кому? Вот схема. Как это должно выглядеть? Нет вот. ни разу. Димон, давай ты собирает. Я вам рекомендую. Один думает, другой режет проводочки, короче, третий а опрессовывает, зачищает, опрессовывает, чтобы не мешать. Но собирать должен один. И это буду не я. Так, сколько там? Раз, два, три, четыре. Так, четыре? Четыре. Я один, одна амперная работа. У нас саботаж, проводов так, нет, и половины автоматов, тоже да, наверное. Все. Они... У нас <с просто даже проводов нам не дали проводов. Зачем они нам? Давай по воздуху все сделаем, Давай. Это видео будет. Я, короче, не знаю, как вам будет интересно это делать. Не знаю. Я вообще это не понимаю. А у тебя буду? Вот это ролет, еще... а как мы с этого перейдем, с узипа? Не-не-не-не-не, а? сантехники. Блогер? Блогеры. Да И что такое блогеры? Да, да. Мы решили, кто будет программировать. Мы решили, что... Ну, у нас не хера программировать. Пусть профессионалы программируют, Тут а мы... нужны электрики, с опытом в стороне поставим. Мы схему не поняли, тут нету картиночек красивых. Ну, ладно, я, хорошо. Без картинок ничего не понимаю. Видеоблог. Это видеооблог. Будут проблемы? Решайте. происходит хаос у мужиков задача запустить щит чтобы он мог управляться с разных точек но при этом разные для этого инструмента у кого-то импульсное реле у кого-то зелье в общем должно быть интересно Давайте разобраться как оно работает подаем напряжение ты представляешь что будешь не знаю. я не блогер команде да? не меня не слушают как зря, зря, А я бы вам все рассказала. Кем <смех> отсюда? Аператов. Смотри, у нас есть, короче, получается, у нас есть п-образ, у нас вот так вот, вот это п-образный короб, а вот это грань светящаяся, которую мы здесь сформировали. То есть мы это считаем как два p образных короба, как кисон и как примыкание светящееся. Все, понимаешь? То есть это для, это, ну, то есть мы, мы, мы, это мы должны это будем расписать. Так, и прямой потолок. А, То есть вот здесь два потолка у нас же, понимаешь? У нас здесь как сделано? У нас здесь Нет, здесь я место... заказчик, ты мне вот попродай работу как. У нас идет, смотри, у, у нас есть периметр светящийся. У -у -у -у. Периметр, периметр. Мы его считаем по по, -по, -по, -по 2000. Кесон. За, -за, -за, За что мы считаем? Погонный метр. Ты, ты просто не можешь понять это понятие, что мы выкидываем нахер это понятие фрезеровка Мы создаем погонный метр изделия. Понимаю? Мы выкидываем Шипа, это балалово, понятие к Ням. Скажи ему, пожалуйста, Тма. Мы Суда? его выкидываем, мы... Я понимаю, не, тебе я тяжело. Понимаю. Я... я понимаю, тебе не то тяжело. Я имею в виду мы обращаем. Же... Как... как же мы его считаем? Мы же его считаем туда затратами своими. То есть ты так мы пара... Вот так гораздо сложнее, чем спизировка сделать. Давай объективно. Тебе, как мастеру, имея проще. наличие инструмента, вот так гораздо проще сделать, чем вот так. Вот так гораздо проще тебе, как мастеру, сделать, чем вот так. С чего ты его взял? Стоимость, скажи мне, вот этого Клад. короба. Да мы устанавливаем. Просто мы, при, мы себе хотим вот, ну, мы да. хотим вот я... такой, мы я хотим 3000 за такой, мы хотим за изделие, взял, мы считаю. продаем изделия, Мы считаем, хорошо, считаем по фрезеровкам. Считай по фрезеровкам его. Считай его по фрезеровкам. Ну, я посчитал, ну, говорю, если просто брать Нет, 300 ну, рублей в расчет. Ну, ты считаешь 2700, 300 все, рублей. Я ты считал, типа, в 3, 3 а я тебе говорю, что мы, мы, мы берем полторы тысячи за этот короб просто как, за, как за, за, за изделие и за вот этот грубо говоря 3500 берем все понимаешь все и у нас получается что у нас у нас получается погонный метр вот такого вот допустим двойного кессона стоит там рублей 7. допустим вместе с потолком ну, ты, да. ты, ты, ты, ты, ты, ты ты ты ты сейчас с копейками все. И то есть мы клиенту четко показываем, вплоть до, до, вплоть до того, что мы просто красным цветом, мы, когда нам самое важное сейчас будет, это сделать тех карту для клиента, чтобы он когда тыкал в короб, мы ему сразу показывали, короче, вот ты знаешь, горит красненьким, беленьким, короче, ну то есть грубо говоря, вот этот тип коробов, вот этот тип коробов. И дальше мы показываем трудозатрату, то, о чем ты говоришь. Клиенту говорим, что у нас на каждый такой короб время трудозатраты, там с разметкой, с этим самым занимает на погонный метр 3 часа. У одного мастера. Три человека часа. Мы просто мы это указываем сразу. Понимаешь? Грубо говоря. И все. И тогда у человека понятно, ему понятно интуитивно, за что он платит. А когда мы считаем фрезеровку, это тоже понятно. И это тоже можно разрезать. Я не против серы. Я, я не говорю, что... Но я говорю, что так будет более целесообразно. Так может посчитать любой любой человек. Вот он придет, и любой человек в течение там двух-трех дней разберется серию. Да представим себе ситуацию. Мы взяли 20 объектов. Мы ч ⁇ будем ходить в фрезерог, считать на каждом объекте? Ты пойми, что, короче, ну, грубо говоря, если работать... Раб... Вот смотри, будучи мастером, ты можешь считать как тебе угодно. С мастером ты можешь считать по фрезеровке. Мне вообще срать, как мы считаем. Мне вообще ты платишь мастеру. Мне вообще срать, хоть ты ему 25 рублей будешь платить за каждую фрезеровку, Хоть ты ему будешь 2500 платить за каждую. Мне вообще... Понимаю? И к моему клиенту так тем более вообще срать на это. Он хочет потолок, он не хочет фрезеровку. Ну, логично. Любой клиент хочет просто готовый ремонт. Да, даже а не, не они вот считать. это вот все, вот это вот непонятно Тогда что. Будет да, будет который будет да. считать, ему же человек, который будет считать. Да что мы, я, мы. Сейчас все сходится он к тому, будет, что мы не теряем. Мы не теряем и то, что мы не выкидываем не что фрезеровку деньгах, из сметы мы, в, мы в, деньгах в деньгах не теряем деньгах. 100%, 100%, 1000%, и причем продавать гораздо проще, и продавать изделия из коробов гораздо проще, чем фрезеровку, потому что фрезеровку продать очень сложно, потому что это нужно объяснять, что это разметка сложная, что можно легко ошибиться, ля-ля тополя и всякое такое. Эти блядь, продают как? Подожди, давай с как они? Как это это это контора, которые про, про, про, продают фрезеровку, на mm -hmm. Как mm -hmm. они? Они же продают как погонный метром изделия коробов. Ну, да, если у тебя все там все. два типа коробов, они их просто суммируют и все. Зачем мы изобретаем велосипед? Зачем мы мучаем себя? И зачем я объясняю эту ж... неделю? Что мы должны сейчас говорить уже не об этом, а о том, как написано, как должно быть красиво написано и какие должны быть фотографии, что зачем должно идти. вот об этом Мы уже час потеряли на то, что объясняем. Очевидные люди одному человеку, почему мы тебя любят. Я, я вижу какой-то короб. Я хрен знает, как он сделал. Как да мне плевать, его как считать. Плевать Как, как мне не его считать? Если это деталь, то есть я могу посчитать ее периметром. Есть я, я приму ответ. Есть красивый, чем сложнее, для нас, чем дороже, чем дороже короб, тем он для нас ну, сложнее. Он если вид смотрится по-разному, нельзя будет продать П-образный короб или Г-образный короб по, -по, -по, -по, по одной цене, понимаешь? В смысле, ты же его видишь изначально, ты видишь, что этот короб, он П-образный, он торчит. Вот как ты мне кессоны приводил, пример да, вот эти значит. вот. Ну, здесь вот больше метра, естественно, квадратными метрами, да? Да, да. А как ты вот этого? Вот это? А что вот да, это такое, я не это понимаю. Это, да, это G вот такой короб да и вот он короб еще вот этот еще короб... Да. Короб. Нет, смотри если это Г-образный короб здесь вот, серый ну что ты начать придираешься у тебя есть вот это до 400 мм он идет вот до до, до 400 и если это тоже до 400 мм то есть 800 миллиметров здесь мы это считаем просто коробами и все никаких там Там нет квадратов вообще никаких то есть до 400 миллиметров мы это прописываем что короб шириной до 400 мм считается как коробом не, не если свыше 400 миллиметров мы считаем это квадратным метром все я в это верю я, я в это верю просто это прям, ну, просто если так не делать, то еще раз говорю, что есть смысл просто, блять. большинстве вот. случаев будет как? Ты просто показываешь цену за потолок, считаешь, он да. подходит, уклеишь. У тебя и будет, сок, ты, ты представляешь, сколько у тебя будет готово. Мы сейчас сделаем шаблоны, которым будем скидывать клиенту. Вот такой потолок стоил вот столько. Почему? Потому что вот так вот, вот такую же. За 5 секунд ты просто-просто тупо смету перекидываешь с другого объекта. Я сейчас вобью все это в 101. И мы, короче, просто я мы просто перекидываем, а дальше клиент уже понимает, что, ага, но потолок у меня примерно будет 70 за квадрат примерно плюс-минус ну окей, там типа или это очень для меня дорого и мы с ними работаем и мы не тратим свое время вообще самое главное мы просто идем дальше то нам платит понимаешь серый потому что уговаривая то есть грубо говоря смотри есть два варианта ты можешь сделать работу и потом что сейчас происходит у нас на объекте мы делаем работу а потом уговариваем клиента нам заплатить это надо. Хотя мы ему объяснили, что у нас вот, запрос, столько, вот столько, да. вот столько, да. А если, и а бывает, может, все работаем дальше. Если большой какой-то объем, чего. Ты все равно берешь, если вот. Все. Я кусок хочу, делать. да. Делаешь кусок, одну комнату заходишь, прописываешь ему смету и да, Но да. Мы постараемся с таким вообще работать. Все вот, самое более-менее сложно, да, Если быстрая смета. Даже человек. если так, да. Даже если так. Если да, быстрая, да, быстрая смета. А вот это вот устройство усиленного почторника переименоваем в Устройство подшторника с полкой для багета, правильно? Ну, Когда типа... у тебя жесткие шторы, ты короче там должен отдельно а не, спал, спал. не просто это не, не просто закладную ставишь, ты просто ты прикручиваешь USB на Шпиль, шпильке, да, делают. на шпильке и короче уже вешаешь там жесткие шторы, то есть это усиленный подшторник. Но, да, нужно, нужно, где а ты что? скажешь. нужно, а нужно, картончик да, уже ты да. пропускает. Да. Да, Нет, где Проп... ты посмотришь, где перегородка. Центр перегородки. нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, подрозетники, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, да, это сделаем, да, это да. сделаем. Согласен. И смотри, и регламент обязательно отверстий в профилях, чтобы провода не поперерезали потом. Чем-то ну, их, их просто... надо либо град снимать, но это сложно. Лучше резинку, демпфер. Что, да. мы эти, обычные... Что... В гофру. В гофру, в гофру да. Кидаешь, гофру просто все, да. Там даже есть Проводов пару клипс передвинуть картончиком. Да, да, это взял клипсу? да Нет, ну, главное, да, чтобы у тебя в шаг вот так вот профиля идут, ты все равно не будешь на профиль ставить этот подразетники. Да, да, под, под розетники, да. Там да потому что все равно всегда эти клипсы отдирают. Знать... Короче, выбивают там все нахер, что профиль профит. Ты поставили. будешь знать, что у тебя а здесь. ну... Вот ну, здесь вот, поскольку денешь... сейчас мы все да. чертим, в принципе, у нас не в составе труда, короче, дать четкое ТЗ, где должны быть трассы, где они должны быть закончены, где должны небольша... Да, да не бо... всегда проблема. 100 миллиметров у вас от бетона да. будет минимум, да. самый да. минимум. Да. Меньше мы не делаем, потому да. что ну, нереально делать меньше. Да. Одна любая гофра, да, то есть да мы ставим. Понятно, я всех переубеждаю. Говорю 10 миллиметров, и все. Хорошо, если ты здесь зашил высотой в метр. Но у тебя потом до нижнего потом руку между каркасом и стеной ты даже не засунешь. А, что будет? Ну, вы, вы сейчас друга не понимаете. Ты ему говоришь про подключение. Ты не помнишь? Ты помнишь, про что он говорит? Про вот эти трубки, которые гнутые рихау, да. которые выходят. Они их не... Изначально 25 сантиметров. Да. Их нужно, и у них нет крепления, нихуя никаких. У них ничего нет. У нее ничего нет, кроме трубки то есть я предлагаю делать следующим образом брать вот как серый правильно стал ставить закладную в этом месте ставишь трубку вот в этом месте ставишь трубку а потом Оговариваем, то есть вот трубку. Вот она сразу под, под, под закон в жестком месте. Мы четко знаем, где она. Мы высылили дырку там, где да, она должна быть. Пришел, сделал. Э, мы сдел... он, он, он, он ее вытащил сюда, в эту трубку. Пускай да. она вот там болтается. Да, вот да. А и я уже ее... знаю в часовом слое, и где мы. Если она должна болтаться, то есть, грубо говоря, если она должна mm -hmm. у нас ходить, она остается просто вот в этой вот шестой ну, Если, она, думаю, должна ходить, день, если месяц, она должна не ходить, да, да, если она должна быть жестко, если она должна быть жестко, то мы просто в регламенте прописываем о том, что это нужно закидать. Раствором. Раствором, то есть ее за закладно, то есть, вот здесь она не имеет право быть только когда она установлена в радиатор. Радиатор, да, только, конечно. Да. конечно. Вот я тебе про это, и и это говорю. И поэтому я говорю: они вешают Тогда не вешаем, тогда мы тогда мы сделаем подкладки, два слоя картона, то есть берем по вас по 25 картон. А же может вставить. вывести это все аккуратно, сам, когда за, запихнул, на весь радиатор. Не не не, объясни, не, не Знаешь, почему? Потому что он должен будет град снять, он должен отрезать в нужном а, месте, да, он да, должен да, запрессовать, да, вытащить. Да, да, да, так история. Да, ты делаешь запасом, задвигаешь. Да, Потому я что, еще ходить да, немного, значит, если не решится проблема с установкой, ну допустим. Только вот такую закладную, отверстие в нужном да, месте, то да, есть ты делаешь отверстие в том нужном да. месте. Потом 25 миллиметров ты берешь короче, если мы хотим снять радиатор от них. Либо мы принимаем решение о том, что мы сразу навешиваем радиатор, опрессовываем все. Замазываем. Запениваем, снимаем, заседаем. замазываем. Прям не запениваем, Подожди, не пеной. А, Прям у тебя замазываем. Большое будет? Да. У тебя Я че, вот че, что ты Если у нас здесь только один слой, крепление для радиатора нужно ставить с учетом 12 мм. Да, 25, 25 если быть точным. Два <св> слоя, ну, если раз. мы говорим. Если два слоя. Это тоже задача. То есть смотри. Нет, ты пришел. У меня проблема в том, что там ты не можешь поставить... Да, либо мы, послушай, либо мы второй вариант отбиваем. Мы всегда говорим о том, что у нас это место движимое то есть мы тогда оставляем то есть вот там в гофре все оставляем и у нас эта херня она ходит угу. то есть но ну, оставляем ее ровно вот сверлим дырку таким образом что она должна быть вот прям четко короче внутреннее ну, боковое подключение прям где нужно либо же второй вариант мы точно так же делаем, только замазываем и тогда ставим уже через за через прокладные радиатор установили замазали оно замерзло, радиатор сняли общем, оставили. Нет, да, ну, и поставили. Нет, ну если надо потом... будет брать и пробовать на этом объекте да. и регламентировать да. жестко да. эти Что моменты. По 500 рублей закладную обычно ставим там и все, под кухню есть. больше не, не нужно. Устройство усиленного ну, все, струйного будет, такая, перегородки ты высотой ты более трех метров с шагом 400 миллиметров. Нормально? Устройство да. усиленного. Да. Это видеоблог, это второй день, водичка в кармане. Стандартные тоже ситуации, но ну не именно наших, а вообще. И, конечно же, наличие гармонических помех, которые включает в себя там, дополнительный модуль, на который приходит как раз-таки сигнал от мастера-выключателя. Отключаемая розетка. Отключаем... Да, нет. да нет, не да да да Еще да да да да да да да да да да да да а 1 значит на него подать 0 все это у нас мастер включатель по идее он запит дальше вот это защита силовой катушки то есть от него сюда ой сюда мы туда подаем питание можно сквозь модуля от него забираем на силовую катушку не не не, -не поставь этот а, П -п -п -п так вот, а, сюда мы как питание подойдем шинки вот, шины вот, прямо вот, серого вот а, ломка 12, да, у нас четыре кабаны, мы делаем одинаковое задание по улучшению. Для монтажников это идеально интересно, я думаю, Женя что-то с энтузиазмом собираешь. Три, десять, четвертый на десять есть, вот еще один на десять. Зад офф раз, оф два, оф три и подать на один из клеммников, ты видел? Да, они тут, для на кипи вообще. Евгений Обыдинов. очень активный. Всем да. привет, это третий день, третий же день, сегодня третий день у нас официально, короче, короче, утро, не знаю, как Рувим, я позавтракал с кайфом, хлопья с молоком, а, кофе, кофе. Вчера с кайфом мы отпраздновали окончание форума. Слушай, а мы в этот момент будем... Э, так, ты говоришь, что начало э, перебивки будут, да? Да, да. Сочи, это, наверное, один-единственный город, в котором послаблен вот режим реально. То есть, наверное, только в аэропорту нас заставят лить маску. А так, в принципе, ну, плюс-минус вообще нормально. Итак, наша рубрика «Вопросы-ответы». Вы много накидали всевозможных вопросов в прошлый раз, и сейчас я постараюсь на какую-то часть из них ответить. Почему 9 и 12 нольбертов было в этом? 9 или 12? Да, почему ты считаешь вот такие цифры? М это такая штука, ну 9 это вообще полнота Бога. как бы 12 такое четное число, которое мне нравится. Ну все, не более того. Где купить красный этот костюм, как у тебя? В обычном магазине он продавался, типа... Я не помню, в обычном магазине со спецодеждой ничего такого. там Это, это простейший костюм. А куб бетона почем заливаем? Куб бетона... Хороший вопрос, не знаю. Куб бетона мы заливаем... смысле работы плюс-минус стоимость материалов. То есть, ну, грубо говоря, обычно в среднем... Ну, простейший бетон стоит... Столько сколько стоит бетон, столько стоит работа. Ну, плюс-минус. Что нас делает Кодолов на объекте? У нас Кодолов на объекте на испытательном сроке, ребята. Короб, припахали пацана, пускай немножко бетон позаливают, это а белая ручка, короче, мой кент серый. У нас еще и так, был, Только короче, мне новый... интересно, что за стены посреди въезда, спрашивает Иван какой-то клинин. Это колодор, не скажем. стены, ребята, это будет очень классная такая конструкция, 12 метров без подпора. На плитах будет у нас беседка, короче, для парковка для автомобилей. Отдавали мы радио Башовский Он спрашивает, как получить люди. Он Инстабур звонит. Ну ладно, это надо ответить. Димон, реклама тебе. Я говорю, как раз снимаю ответы, вопросы, и ты мне звонишь. Ну, короче, камера работает, так на всякий случай. Если какой-то компромат, не говори, а если нет, ты можешь спросить. Так, вопрос. Я как раз отвечаю на вопросы людей. Вот недавно Макса проконсультировал, там прям очень сильно он уехал. Я думаю доволен вместе с Чубой. Как вырасти в 10 раз? Как вырасти в 10 ну, раз? Нет. Смотри, менять мышление. В десять раз невозможно вырасти. Можно вырастить в два раза больше времени тратить. А чтобы вырасти в 10 раз, нужно поменять мышление структуру. Такие. То есть только командой. Как бы, ну, то есть писать внутренние регламенты. Смотри мой видеовлог. У меня, короче, там об этом много Я смотрю, было. Смотрю, да. Да. В общем понятно. Хотел заехать на чай в гости. К тебе. Когда? Такой вопрос. Вот сейчас. Прям вот сейчас? Ну, не сейчас, а через час, не знаю. А, так, слушай, ну знаешь, да. есть такая история, как бы тебя я приглашаю, конечно, ко мне в гости. Просто, вот, кстати, это вот всех касается, ребята. Все, кто приезжает в Москву, почему-то очень много людей считают своим долгом обязательно заехать к Рувиму. Это, конечно, клево, но у меня реально на это времени нет, как бы. Встречаюсь только по делу. А Дима у нас будет в один день с мастером, наверное, скажу вам по секрету. Ах, зачем? Что, Я там, может быть, вырежу, но это не точно. Вот, ладно, хорошо, Димон, знаешь, что, я просто сейчас как раз поеду, мне там нужно по делам. А, я тебе сейчас напишу чуть позже. Как получить радио Боже. Как получить радио? Надо было участвовать, смотреть мои прямые эфиры в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Так, где купить спецсобов Nike? Спецобов Nike купить в специализированном магазине Nike. Так, ну тут начались... Зачем виброрейка вообще? Это долгий разговор. Так... Это лучше, чем ничего, ребята. Это точнее, ну, без виброрейки очень сложно выкинуть. Я понимаю, что американцы тянут плавающими виброрейками. Только у нас уклон был, не забывайте. Мы про это не рассказали. Это слишком долго было бы, хотя нужно было. У нас уклон большой был. И без уклона, без этого самого, с учетом того качества бетона, который нам привозят. Ненавижу тех, кто привозит бетон. По-другому варианта не было дальше. Если это паркинг, зачем такая толстая плита? Не перерасход ли вообще? Ну, блин, это паркинг, но там, там высота такая, что либо нужно было засыпать песком, а невозможно было засыпать песком, потому что первые плиты уже лежали, слишком мало песка, и мы приняли решение, а там же высоты поднимать нужно до определенных высот, потому что у нас у дома есть выезд и так далее. И чтобы много изломов не делать, потому что уклон, мы решили все-таки лить бетоном. И Придерж... Кстати. Придерживаемся ли мы вообще снип... снипов? Ну, да, наверное, придерживаемся, но не всегда, я ничего не знаю, что это такое. так и написали, что мы не знаем, что это такое. Походу мы не знаем, что это такое. Толстовка, енота с перфоратором, где достать? Ребята, все, что касается наших зверей, енотов, кошечек, собачек и всяких возможных медведей, я заказывал это все у художника, поэтому это в единственном экземпляре, и нигде это купить пока нельзя. Так. А, кстати, если бы я сделал свой мерч такой вот, какой, как, который мы носим, его бы интересно купили или нет? Ответьте, пожалуйста. Какой поток посоветуйте в зоне камина дымохода? Да какой-какой. Натяжной ванек, шадо дизайн. Я только что недавно смотрел, но там делал. Ну а если картон, можно да хоть плитку наклеить на потолок. Тут все зависит от дизайна. И куртка у сварщика какая была вообще? Как Димикс. Димикс. Димикс. У какого сварщика? Ну, Димикс. Димикс. Это комплект, это не куртка, это комбинезон для сварщика. Вот, объяснили там, что блогерством много не заработаешь. Рувим, ты больше блогер, чем строитель. Я имею в виду, там больше денег зарабатываешь, чем на стройке и работаешь на свой бренд. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что... Кто из вас знает, сколько времени и сил я трачу на производство контента и вообще всего в этом, насколько нужно погникнуть и разобраться? Я почти уверен, что если бы я делал какой-нибудь интернет-магазин или что-нибудь еще и вложил столько сил в него, я бы зарабатывал гораздо больше. Что я получаю от того, что я занимаюсь... Во-первых, у меня команда на данный момент есть вот, которая не всегда работает на данный момент в плюс, да, то есть это дотационная история до сих пор бывает у нас, вот, но без этого не может существовать, ну, я не понимаю, не, то есть я получаю удовольствие от этого, это как мое хобби, которое переросло в некую ну, возможно, там, да, есть какие-то рекламные контракты, есть. Знаете, что что самый кайф? Даже не рекламные контракты. Ты к любому производителю приходишь, те могут лучшую скидку дать. Это первое. Два, ты в любой город приезжаешь, тебя знают, как бы тебе проще. Плюс вся эта история сама по себе э, сделала меня более приспособленным к жизни более умнее не побоюсь этого слова потому что когда ты что-то транслируешь в мир ты сам об этом 10 раз подумаешь поэтому это на самом деле вторая работа и на блогерстве в строительной сфере я же не пранкер у которого миллионные просмотры посмотрите на мои просмотры 20 30 40 50 тысяч как бы ну это что такое на канале которому я веду там с 14 -го года ну как бы это обидно на самом деле вот, но я я понял, что лучше 10 тысяч просмотров моей аудитории, чем миллион, как бы, если мы берем и разбиваем перфоратор об голову слона. Ну, короче, поехали дальше. Так, ну, пишут, что типа уже 20 лет, уже проволоку вяжется этими ну, пистолетами. Ну, это они откуда-то из-за границы пишут. У нас, к сожалению, это есть, но на промке, а мы это не так часто делаем. Так, и по заваре дома, давай последний сделаем. Он типа когда, типа все закончите, сколько домов было сделано, стоимость материалов. А ну он сделает что вот Ну последняя серия скоро выйдет уже. Мы на самом деле я да, мы перезимовали в этом доме, очень много выявили каких-то моментов. То есть и финишное видео мы об этом расскажем. Поэтому кто следит за проектом завари дом скоро выйдет финишное видео которое уже будет там будет все рассказано цена что как как пережила-27 минус что с водой с канализацией прочее прочее то есть ну могу так сказать что более комфортного жилья пускай такая же такого маленького у меня например в жизни не было то есть у меня есть и дом и квартира была и так далее то есть я много где был жил в разных отелях и прочее именно по комфорту, наверное, моего личного пространства настолько сбалансированного не было. В общем, пишите свои вопросы, мы будем на них отвечать периодически. Всем спасибо и помните, подписаться на канал, те, кто не подписался, те, кто подписан, отпишитесь, подпишитесь, потому что реально канал вот просто прогибает, потому что он старый. Ну и, естественно, очень будет полезно, если вы поделитесь этим видео со своими коллегами. Всем спасибо. Пока. С вами был Рувин.